Привет, друг! Замерз? Не проблема, потому что прямо сейчас тебя согреет порция горячих новостей. В эфире Универ и я, Тим Камалеев. Молодые юристы приняли участие в Международной Олимпиаде по уголовному процессу. Очередной мастер-класс для молодых журналистов прошел в Казанском федеральном университете. Татарстанец побывал в Арктике на экспедиции по изучению Карского моря. 8 декабря в стенах Казанского федерального университета впервые прошла межвузовская олимпиада по уголовному процессу. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Научные исследования уголовно-процессуального права возникли в России после утверждения первого Уголовно-процессуального кодекса в своде Законов Российской империи в 1832 году, когда, собственно, и появилась самостоятельная Уголовно-процессуальная отрасль для российского права. Так, 8 декабря впервые в стенах юридического факультета Казанского федерального университета прошла Межвузовская Олимпиада среди студентов по уголовному процессу. Сегодня проводится Олимпиада по уголовному процессу для студентов, наших и тех, кто согласился на участие работать вот по тем правилам, которые разработаны для Олимпиады. А Олимпиада, на мой взгляд, достаточно интересна, она позволяет выявить тех, кто действительно знает уголовный процесс, еще студенческие годы. Юридический факультет КФУ богат не только своей историей, но и обширной студенческой жизнью. Как говорят сами организаторы, идея проводить Олимпиаду по уголовному процессу возникла еще в прошлом году, но реализовать ее удалось лишь зимой этого года. Планируется вот проводить мероприятие именно то есть на базе кафедры нашей уголовного процесса с тем чтобы привлечь студентов заинтересованных в этом организовать работу факультативов чтобы также расширить кругозор их и географии участников ну, да, в этом году приехали уже студенты из москвы из соседних республик на следующий год планируется расширить количество иногородних студентов именно Олимпиада проводилась два этапа. Первый этап состоял из тестовой части, а второй – в рассмотрении фабулы и выступлений перед членами жюри. Всего в Олимпиаде приняли участие 35 студентов из Казанского федерального университета, Московского государственного юридического университета имени Кутафина и других ближайших регионов. Желание возникло поучаствовать сразу, как только появилось объявление об Олимпиаде. У меня направление уголовное право, уголовно-процессуальное право, просто уголовно-правовая уголовно специализация в университете. и все, что связано с уголовным правовым процессом, это очень интересно для меня и является, возможно, подспорьем для будущей работы, будущей практики. Вопросы были комплексные, это на самом деле положительный момент Олимпиады. Вопросы касались как истории развития э, институтов уголовного процесса, так и современное состояние уголовно-процессуального законодательства. В этом и как раз состоит э, и плюс Олимпиады – это не зазубривание норм уголовно-процессуального закона, а понимание всего уголовного процесса в историческом его развитии. Томас Джефферсон когда-то сказал, что законы пишутся для Обыкновенных людей. Потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Поэтому юриспруденция это одна из основ нашей жизни. Диана Шилова, Ленардо Литьяров, Универньюз. В высшей школе журналистики прошел мастер класс председателя Союза татар Бельгии Лилии Валеевой. О чем беседовал спикер со студентами, узнаешь прямо сейчас. Поток и отток иностранцев Бельгии велик. Татары сюда приезжают по работе, по учебе, по семейным обстоятельствам и по многим другим причинам. Кто-то живет здесь полгода, а кто-то и десятилетиями. Не все татары еще знают о существовании союза татар-бельгии. В Бельгии давно не было, ну и никогда не было татарского общества, и мы его создали. И это не то, что благодаря только нашим усилиям и желаниям. В основном это была раскрутка имиджа вот этого бренда, и самое главное – Задача, цель была достигнута масс-медийными средствами. Подробнее о Союзе Татаров Бельгии Лили Валеева рассказала молодым журналистам на мастер-классе, который состоялся 8 декабря в Высшей школе журналистики КФУ. Главное – это возможности, которые Союз Татар Бельгии создает для тех, кто ностальгирует по татарской культуре. Татарами в Бельгии проводятся сабанту и наврус день татарской кулинарии, выставки и многое другое. Но Мы не говорим «вот мы общество» созданы в таком-то году, настолько то членов. Мы просто говорим, даем им рецепты национальных татарских блюд, пошаговые рецепты с фотографиями на их родном понятном языке, и внизу пишем, кем это создано. Вот так мы завоевали доверие у местной европейской публики. Студенты с большим вниманием слушали спики, рассмотрели фотоальбомы, проделанные работы Союза Татар Бельгии. Кто знает, может в будущем они свяжут свою профессию именно с этим делом. Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Универ -Ньюс. Кто-то считает, что журналистика — это творчество, другие верят, что это смысл жизни. Но точно известно одно — журналисты ни за что не применяют свою беспокойную профессию на другую. Для поддержания боевого духа в Союзе журналистов Республики Татарстан состоялось открытие международной конференции. Подробности смотри далее.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 тем, кто с ним познакомится, правильно выбрать мультимедийный формат и использовать его максимально эффективно для построения данного текста. 8 и 9 декабря пройдет работа по секциям, где участники вместе со спикерами обсудят основные направления и механизмы взаимодействия юридического и журналистского сообществ, пределы осуществления прав журналистов и многое другое. Анна Глазунова, Руслан Уразаев, Универньюз. А сейчас традиционная рубрика Веб-ньюс. В Казанском Кремле состоялась встреча руководства Татарстана с делегацией Турецкой Республики. Основной темой разговора послужило развитие сотрудничества между республиками. Рустам Миниханов сообщил, что республика и впредь будет оказывать всяческое содействие турецкому бизнесу, пожелавшему работать в Татарстане. Миниханов и премьер-министр Турции открыли памятник государственному деятелю Садри Максуди в Казани. Скульптура Осии Минулиной открылся в сквере Стамбул. Проекту Диснейленда в Татарстане дан зеленый свет. Парк «Волга Дискаверис» построят на северном склоне Меркушиной горы в Верхнем Услоне. Визитной карточкой парка станет здание «Кристалл», а посетители смогут погрузиться в параллельную реальность, побывать на космическом корабле и виртуальных экскурсиях по лучшим музеям мира. Под Казани появится новый кинотеатр. К концу этого года в Осиново появится первый крупный торговый центр с гипермаркетом и кинотеатром Радужный. Знаменитый институт Стрелка открыл в Казани новый образовательный проект для городских предпринимателей. Участники проекта, отобранные по конкурсу, за месяц получат возможность разработать собственную идею. Главная цель улучшить городскую среду. В Казани благодарственные письма и памятные статуэтки получили 220 талантливых и одаренных детей победителей проекта «Образование». Среди них представители «Универ ТВ» Радик Загидуллин и Оскар Галимов. Волейболисты казанского «Зенита» с победы стартовали в Лиге чемпионов. В Турции. и казанцы переиграли местный «Арказ» со счетом 3-0. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в шестом заседании Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан. Для Казанского университета машиностроение не просто отрасль, а направление стратегического развития. Ученые КФУ совместно с итальянскими коллегами повысят мощность и емкость аккумуляторов. КФУ и Римский университет Ласа Пьенса подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения ученые двух университетов проведут ряд совместных научных исследований. Герой нашего следующего сюжета покинул цивилизацию, чтобы целый месяц посвятить науке. Он отправился в Арктику в экспедицию на остров Вайгач для изучения Карского моря. Новобранец поделился с нашим корреспондентом, как безопаснее рассекать дно Северных вод и как научиться выживать даже в самой экстремальной ситуации. Смотрим. Дмитрий Сидоров, студент третьего курса Казанского государственного архитектурно-строительного университета, вернулся из 40-дневной экспедиции на острове Вайгач. Дмитрий отважился опуститься на дно северных вод, чтобы изучить экологические проблемы Карского моря. В разведывательный отряд вошли три человека – опытный логист, фотограф и наш молодой участник, прошедший очень сложный отбор. Я отправился за полярный круг то есть за Заполярье, и отправился, выиграв конкурс в Министерство экологии, Я отправился в разведывательную экспедицию от Русского географического общества, которое выполнялось совместно с Министерством экологии. Конкурс заключался в том, что нужно, требовался парень, физического, хорошего, хорошего физического состояния, обучающийся на экологическом направлении, который до этого уже участвовал в каких-то экологических акциях, экологических конференциях. Прежде чем отправиться в Заполярье, Дмитрий прошел полные курсы выживания, до врачебной помощи и подготовки аквалангистов, умеющих работать на глубинах до 40 метров в холодной воде. Как таковая школа выживания крайне необходима, чтобы успешно подготовить территорию для дальнейших научных исследований. То есть как бы за мной следил инструктор постоянно инструктор э -э создал для меня различные ситуации допустим представь то, что все сейчас ну, нету дров все дрова мокрые нужно там еще ну либо после дождя или же перекрывал баллон под водой когда мы плавали э -э заклеивали мне маску. В такое путешествие действительно запомнится. Казанский новобранец, оказавшись за Заполярье, оценивал глубинные течения, определял перечень необходимого снаряжения, а самое главное испытал на себе реабилитацию после погружения. В число задач разведывательного отряда также вошла проработка логистики маршрута, доставка оборудования, размещения и погружения в северных морях. Там было месторождение, которое добывали, там еще были тю тюрьма ГУЛАГа в тот момент, вот, и, возможно, какие-то выбросы были в воду. Ну, посмотрим, может быть, что-то нужно будет наушники взыскания делать по этому поводу. Кстати, члены отряда татарстанского отделения РГО уже изучили Баренцева и Белое моря. Во время тестирования подводные исследователи выполнили научные работы и установили несколько рекордов, среди которых самое глубокое погружение аквалангистов за полярье и самое глубокое подлетное погружение. Адель Шамилова, Влада Крайнова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ну что, друг, на этом все. Пока.